Друзья, привет! Во время съемки очередного видео возникла необходимость сделать отверстие большого диаметра в этом куске металла. Конечно можно воспользоваться углошлифовальной машиной, но у меня с нового года имеется плазморез. Это Aurora Air Hold 45. С его помощью на эту работу уйдет буквально пару минут. Но ну, а чтобы отверстие получилось ровным, сделаем к нему приспособление. Для этого у себя в хламе отыскал вот такую магнитную площадку. Если я не ошибаюсь, она от автомобильной антенны. Также прикупил подшипник 6205, увеличенную гайку и три барашковых болта с резьбой 5 мм. Еще будет нужен ровный пруток. Я, например, взял от принтера. Для начала изготовим каретку с роликами для горелки. Для этого снимаем размеры и отрезаем пруток нужной длины. Далее идем с этим прутком за токарный станок. Здесь сделаем проточку под посадку подшипника и сквозное отверстие для горелки. Вот такая деталь получилась в итоге. Из этого кусочка изготовим корпус будущей каретки. Устанавливаем его в обратные кулачки токарного патрона и производим черновое растачивание. Посадку под подшипник сделал с хорошим припуском. А пока заготовку переустановим в прямые кулачки на разжим Обработаем наружный радиус и подгоним деталь по высоте. Далее проточим внутреннюю часть в размер и снимем фаски. Вот так будет выглядеть наш бутерброд. Перед запрессовкой подшипника нужно просверлить в этих деталях все необходимые отверстия. Корпус также немного профрезеруем с двух сторон, в этих местах будут крепиться колеса. На этом этапе решил не устанавливать барашковые винты, так как пользоваться ими, когда весь механизм будет собран, будет неудобно. Вместо них изготовлю винты с накаткой. Каждый раз, когда устанавливаю эти прутки в патрон станка, вспоминаю одного из подписчиков. И хочется еще раз сказать огромное спасибо за щедрые подарки Кириллу Адилову. С изготовлением винтов все просто, протачиваем в нужный размер, нарезаем резьбу М5, а затем производим накатку и срезаем предварительно сняв фаски. Вот так выглядит теперь наша деталь. Горилка входит довольно плотно и фиксируется без перекосов. Теперь можно сходить к прессу и собрать все в кучу. Далее вычислим диаметр колес, в моем случае он 22 миллиметра. Колеса также сделаем на станке. Вспомнилось выражение, хорошая мысля приходит опосля. Почти отрезал первое колесо и решил сделать небольшую накатку. Думаю, так сцепление будет намного лучше. немного доработаем чашу магнита расточим отверстие 14 миллиметров На мое удивление заводское отверстие оказалось соосным. За кадром для магнитного основания изготовил вот такой винт. Конус на нем нужен для выставления размеров. Дальше все увидите. Далее в увеличенной гайке сделаем отверстие под пруток. Сначала делаем пилотное отверстие маленьким сверлом, ну а потом рассверлим. Для фиксации прутка в гайке также изготовим винт с накаткой. Конечно же из моего любимого металла – латуни. Процедура нам уже знакомая и комментировать тут особо нечего. И вот такая красота у нас получилась. Осталось соединить две половины нашего инструмента. Для этого придется к основанию каретки приварить небольшую пластину. Для сварки на обоих деталях снимаем фаски и вперед. Для эстетики шов сотрем фибровым диском. Ну а теперь разметка в лучших традициях DIY. Правда, толстого маркера у меня не нашлось. На краю штока нарезана резьба М6, а значит, в этом кронштейне ее также нарежем. Теперь по технологии все загрунтуем и покрасим. И в итоге вот такая красота у нас получилась. Самое время все испытать. Первым делом регулируем высоту горелки на ровном основании. Выставим нужный нам радиус. Диаметр круга у нас должен получиться 180 мм. Первая попытка неудачная, потому что кто-то забыл прицепить массу. Со второго же раза все получилось. Размер круга 180 миллиметров, как и было задумано. Ну а теперь вырежем в детали, ради которой все это затевалось. Тут придется вращать заготовку, чтобы не испортить стол. Отлично. В самый неподходящий момент выключили электричество. получилось довольно неплохо останется снять лишний шлак и готово кстати как думаете зачем мне эта деталь и что мы будем делать в ближайших выпусках пишите об этом в комментариях а с вами был как всегда я михаил и это канал добрый мастер пока пока